Только что под дворник засунули флаер с работы. Еду, греюсь. Взял этот самый флаер, посмотрел. Ну, в общем, тут людям предлагают восстанавливать энергию, там стресс и все дела. Вот йога, ну там понятно. Альфа-гравити это там какие-то упражнения в воздухе на растяжках для тех, кто любит растяжки, видимо. Вот и чайная церемония способ видновыти гармонию ссередины та видегритися душею вколе жіночих, дружних та семейних посаденьях бляха-муха, чайная церемония, ребята, блин, вот это у вас свободного времени дохренища я, блин, выспаться не могу никак, блин, встаю блин, в 5 утра, блин, они мне чайную церемонию предлагают только надо иметь свободного времени, чтобы, блин, еще и чай ходить, пить в какое-то незнакомое место к незнакомым людям ну, я не знаю, извините, но это как-то не для меня. Кому подобное нравится, напишите в комментариях, пожалуйста. Спасибо.